Понадобилось много лет суровых испытаний, чтобы усвоить все, что я знаю об искуплении. За мою голову была назначена награда. Но зато пока я был свободен. Беглец без дома и родины. В Бомбее каждый начинал жизнь сам. Повезло, что я была рядом. Может, вы мой ангел-хранитель? Точно нет. Во мне слишком много дьявольства. Что привело тебя в бомбили? Ничего не говори. У всех нас есть тайна. Я расскажу, если расскажешь о своей. Я лучший гид во всем Бомбе. Спасибо, но нет. Досер? Да, но только третья нет. Настоящая нет. Это Сагарвада, мой дом. В этом месте не выжить, если не помогать друг другу. Почему ты помогаешь в Сагарвада? Я знаю, что сделал, за что должен заплатить. Нужно компенсировать миру содеянное зло. Для осторожного человека это интересная компания. Вы исполните то, о чем я попрошу. Или это место станет вашим погребальным костром? Здесь каждый бежит от чего-то, не выйдет, поверь Я серьезно влю. Я не уйду с пустыми руками. Валил бы, пока был шанс. Можно быть свободным от всего, кроме себя. Похоже, я должен стремиться к чему-то, а не от чего-то бежать.